Добрый день, уважаемые коллеги. Это заседание Государственного Совета, итоговое в нынешнем году, посвящено реализации основных положений послания 2007 года. Речь пойдет о том, каких реальных результатов уже удалось добиться, а также о том, каким образом и в какие сроки будут достигнуты все заданные ориентиры. Вы знаете, на ближайшие годы поставлены крупные системные задачи. И их решением, связанные как дальнейший рост, с их решением связаны как дальнейший рост и повышение конкурентоспособности нашей экономики, так и формирование сильной, ориентированной на интересы граждан социальной политики. Все это в конечном итоге должно обеспечить России прочный статус одного из мировых лидеров. Часть задачи прямо нацелена на демографическое развитие страны, укрепление семьи воспитания здорового и образованного подрастающего поколения. Подчеркну, именно так ставят вопрос о нашем ближайшем будущем и граждане России. Они видят в положениях послания работающую стратегию, которая открывает длительную историческую перспективу развития страны. И 2 декабря на выборах в Государственную Думу была выражена поддержка именно тем политическим силам, которые готовы и способны ее реализовать. На заседаниях Госсовета и его президиуме мы неоднократно обсуждали выполнение отдельных положений послания. Большая законопроектная работа проведена правительством и федеральным собранием. Свой вклад внесли регионы, структура гражданского общества, отечественный бизнес. Считаю, что в результате совместных усилий нам удалось продвинуться по целому ряду направлений. Постепенно, но все же растет. Уровень благосостояния граждан. Большие возможности открываются перед, открываются перед людьми для раскрытия их собственного потенциала и участия в решении насущных государственных проблем. Российская экономика растет высокими темпами. По итогам года ВВП страны увеличится примерно на 7,6%. Это, это неплохой, это хороший показатель. И, соответственно, растут наши возможности. В этом году в целях реализации заявленных в послании приоритетов уже принят ряд важных институциональных решений. Создан банк развития для финансирования проектов, прямо связанных с повышением конкурентоспособности страны. Появились российская корпорация нанотехнологий, корпорация Росатом и Ростехнологии для проведения модернизации и высокотехнологичных сферах. В совокупности в эти структуры направлено более 600 миллиардов рублей. Идет создание технопарков, техником внедренческих зон, определены приоритеты модернизации науки и принята пятилетняя программа фундаментальных научных исследований объемом более 255 миллиардов рублей. Принят закон о поддержке малого и среднего предпринимательства. И мы уже наблюдаем здесь активизацию соответствующую. За год создано более 700 тысяч новых рабочих мест в малом бизнесе. Хочу еще раз обратить внимание присутствующих здесь руководителей регионов на необходимость дальнейшей поддержки, серьезной поддержки этой программы. Отдельно остановлюсь на вопросах укрепления политической системы. Как вы знаете, нашей центральной задачей было обеспечение демократических выборов в Государственную Думу. Она решена. Выборы прошли при наиболее высокой за последние годы. Явки избирателей более 64%, причем нынешний состав парламента поддержало абсолютное большинство голосовавших, более 91%, и это позволяет рассчитывать на уверенную и эффективную работу законодателей. В уходящем году были также обновлены принципы формирования Совета Федерации, усилена связь Верхней Палаты с регионами страны. Отныне субъект Федерации будут представлять граждане, проживавшие в нем не менее десяти лет. Отмечу, что значимые шаги были предприняты и в сфере национальной безопасности, охраны правопорядка. Но главное, мы начали решать самые сложные, копившиеся десятилетиями социальные проблемы, проблемы, с которыми граждане сталкиваются в ежедневном режиме. И в этом году приняли, решение о софинансировании за счет государства добровольных пенсионных накоплений. Отмечу, это часть нефтегазовых доходов. Считаю, мы должны пойти дальше и провести системные меры по совершенствованию пенсионного законодательства. Я недавно говорил об этом на съезде Единой России. Касаясь других социальных задач, отмечу, что уже учрежден фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства с уставным капиталом 240 миллиардов рублей. 10 миллиардов мы уже направили в субъекты Федерации на ремонт ветхого аварийного жилья, на благоустройство. Успешно реализуются задачи послания по нацпроектам и демографической политике. И один из заметных результатов – это повышение в стране рождаемости и сокращение смертности. Рассчитываем, что проведение в 2008 году года семьи даст дополнительные стимулы для улучшения демографической ситуации. Кроме того, укрепляется материально-техническая и кадровая база медицинских учреждений. Выросли зарплаты в здравоохранении и образовании. Здесь еще много предстоит делать с точки зрения повышения благосостояния этих категорий наших граждан, учитывая значение этих отраслей не только в народном хозяйстве, но и в благосостоянии, в уровне жизни, в качестве жизни граждан страны. Начато создание президентской библиотеки, заработал фонд "Русский мир". В то же время нам еще предстоит настойчиво и планомерно добиваться решения других крупных задач послания. Тем более. Нам нужно обеспечить высокие темпы и равномерное распределение по территории темпов строительства жилья прежде всего. Необходимо обеспечить четкое исполнение задач по развитию транспортной инфраструктуры, повышению эффективности энергетического сектора и недопользования. Придать стимулу развития высокотехнологичной промышленности и глубокой переработке сырья. Стоят также серьезные задачи выравнивания уровня социально-экономического развития регионов и повышения достаточности финансовой базы местного самоуправления. Считаю необходимым сфокусировать внимание всех уровней власти на названных задачах. Сегодня надо ясно понимать, какими способами и методами будет испол... исполнено все нам с вами намеченное. Я, наконец, особо подчеркну, программы и проекты, вытекающие из разных задач послания, должны быть увязаны в единое целое. И в этих целях должна быть прежде всего обеспечена согласованность в действиях федеральных ведомств, а также центра и регионов. В завершение хотел бы напомнить, что в 2000 году, когда был только учрежден Госсовет России, уже на первом его заседании рассматривался действительно масштабный и перспективный вопрос – «Стратегия развития государства на период до 2010 года». Уже тогда, несмотря на многие трудности, с которыми сталкивалась в то время страна, мы с вами серьезно думали об уверенном будущем развитии России. А сегодня для успешной реализации стратегических планов у нас есть все политико-правовые и экономические возможности. Вы знаете, сейчас в правительстве готовится концепция долгосрочного до 2020 года социально-экономического развития страны. Она должна стать настоящим руководством действия на всех уровнях власти и должна опираться на уже заявленные в послании задачи. Убеждены мы в состоянии и обязаны эффективно использовать взятые государством планки развития.